Семья – это самое святое и ценное для каждого человека. И очень важно отмечать подобные праздники. Ведь уже с юных лет нужно приучать своих детей, что семейную ценность нужно беречь, гордиться и уважать. 16 мая в Национальном культурном центре «Казань» прошел фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского федерального университета. Первый проректор Кафурия Зарипов поздравил всех с замечательным семейным праздником. Семья – это, наверное, одно из основных, Явление, понятие, с которыми человек сталкивается с детства. И не случайно, когда социолог дает определение семьи, они говорят, что семья это основная ячейка общества. Это маленькое общество, потому что без него не может испарить общество. И каким будет семья, таким будет и общество. Если в семье, точнее в семье, будут здоровые, хорошие отношения между членами семьи, то и в обществе будут здоровые, хорошие отношения между людьми. С 1 февраля по 15 апреля были организованы и проведены разные конкурсы среди сотрудников КФУ и их детей. Например, в фотоконкурсе к семейному альбому «Прикоснись» было представлено свыше тысячи работ. И в ходе праздника состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурсов. Труды студентов, сотрудников и их детей были по достоинству оценены Оргкомитетом и руководством «Альма-Матер». Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюс.